Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и все жители канала Ведьмина Испа. Меня зовут Аня. Я хотела поделиться очень хорошей новостью. Я закрыла кредит. У меня это получилось, Нет, два года ушло на это. Это невероятно, если честно. Я все работы проводила, ну практически все по закрытию долгов. И я скажу, что это процесс тренировки. Вот когда у меня было больше времени... Я в день могла провести где-то 50 работ. То есть, что туда входит? Шепотки, заговоры, работа с алтарем, днем, ночью. А максимальное количество работ, которых я, ну, вот уже пришла к тому, когда у меня есть время, я могу за день провести это 183, это в декабре я проводила. И а, буквально у меня начало появляться столько работы, что я начала работать от 20 до 32 часов. Ну, это получается больше суток потом. Перерыв буквально и продолжала дальше работать на протяжении полутора месяца. Я еще так подумала, я вообще выдержу этот график, но я его выдержала. Все хорошо, я втянулась в этот график, мне понравилось, можно дальше так работать. И буквально вот 21 декабря все, я закрыла кредиты 2021 год. Это просто невероятно. Вроде казалось, на что там закрыть кредит, это ничего не стоит, но нет. Мне хватило два года, чтобы, его не, чтобы мне не получалось его закрыть просто. А сейчас, вот благодаря работам уважаемой Инги, у меня, ну, я скажу, что это случилось чудо, и все как-то так сложилось, и даже, ну вот просто уже работала, и деньги начали приходить, складываться, так и, и вот эта сумма собралась, и я отдала ее, Я так рада, и не могу даже прийти в себя, и мне еще до сих пор в вот не верится. Уважаемая Инга, спасибо! Наверное, это мало. Просто... Я не знаю, но я очень рада. Я вас благодарю. У меня все.